Всем привет, я Николай Тиковска Тв. И сегодня снимаю вторую часть видео Мальтелпуни на школьной экскурсии. Давайте начинать. Интересно, нам еще долго ехать. Как ты думаешь, Флауэр Я думаю, еще ну, где-то примерно несколько часов. Ура, как здорово! Так, этим едем. едем. Точнее, ой, как мы быстро едем. У -у -у. Машина едет. Что это было? Что это было? Ты чего там? Ты чего случилось? Ты меня копытом не трогал? Нет, а что? Да. Ладно, забей. Учительница, что с вами? Так, все, оставайтесь в покой, в покой, в покое. в покой, в покой. У нас на машине чудовище. Нет, стойчи учительница. Что, что, это мой питомец? О, держи своего питомца подальше. И вообще, что он делает? На экскурсии только детей можно брать, а не животных. Я не знаю. О, О, ну ладно, возвращаться мы не будем. Тогда заплачешь, а, тогда Фу, ты заплатишь. Тогда возьмешь в номер своего питомца. Ой, ой, как я напугалась. Ой, все, все. Ой, надо успокоиться. Фу. Ой. Так, как мы много времени потеряли на твоего питомца. Ой, уже темно, нас уже не примут ни в какой отель. И так страшно. -у -у -у -у! А мы еще посреди леса. Так, все спокойно. Без паники, без паники. Я не паникую. Вы видите, я вообще не паникую. У меня паники, я даже такого слова не знаю. У меня учитель русского языка. У меня такого слова вообще. Я даже диктант делать не буду упоминать. Паника, паника. Паника, не паникую, не паникую. А я врезалась. Учительница. Писунь, хватит привлекать все внимание. Безубик. О, нет, что он делает? Так, учительница должна у нас быть в машине. Так, сейчас мы закроем машину. Безубик в машину! Как ты мой любимый питомец. Как ты пролезешь в машину? С другой стороны переворот. Может, с другой стороны? Да, вот тут местечко есть. Как раз для Ой, Блин, тогда я сейчас из машины... Не, я не выпаду из машины. Все, все, все, все, все. Ау. Волки, а мы посреди леса. Так, ученики, я выезжаю, и мы едем по трассе. Вообще никого нет, лишь и освещает нам путь. Ау. Мамочки, мамочки. Ой, как страшно. У -у -у. Вам страшно, скажите, детки? Нет, нам весело, мы веселимся. Луна и волки водят. Так вам весело? Да, шу да шучим. Это, это, это, короче, шутка. Это такое просто выражение до ближайшего поселка примерно где-то 100 километров, о, надо добираться где-то два часа или больше, Бензин еще мало осталось, но я думаю, я посмотрела, там мы дотянем, не бойтесь девочки, главное идти ехать не так уж и быстро, но быстро а, чемодан упал, сейчас я чемоданом разберусь, сейчас мы его все хорошо будет сейчас, девочки вы, вы же не волнуйтесь, я тоже не волнуюсь сейчас мы нацепим этот рюкзак все, рюкзак едем ой, как страшно-то ой, мамочки почему мы остановились? ну, эм бензин кончился, что? Так, девочки, сохраняем спокойствие. У нас очень защитные... Ну, не совсем защитные машины, но у нас есть рарити. В смысле рарити? А что я должна сделать? Ты наколдуешь, и мы сейчас все окажемся в отеле. Ты же можешь это сделать? я плохо знаю магию. Нет! Нет, это плохо, это ужасно. Но я могу обезопасить нашу машину. О, хоть что-то сделать. Пшш. Все, машина безопасна. Ну, короче, безопасность вообще. Безумик, Белый дракон. У -у -у -у -у -у -у -у. Что, надеешься, к тебе другой дракон выйдет, да? Сохраняем спокойствие. Видите, я же вообще не волнуюсь. А -а -а -а -а! Писумик, чего ты добиваешься? Сейчас придет дракон и нас всех съест. И это будет очень весело. Безумейка. скажи, что ты добиваешься? Так еще и я виновата, да? Ну, вообще. Ладно, делай, что хочешь. Кто-то выходит из леса. Кто-то какой-то вверху выходит из леса. Он нас ест. Спокойствие. Спокойствие. Главное спокойствие. А я вообще не нервничаю. Подписывайся на мой канал, ставь лайки. И как ты думаешь, кто выйдет? Продолжение следует.